Если вам прислали это видео, вам явно хотят на что-то намекнуть. Пушистый здряв. Ловите небольшой список идей, что подарить Фури, поклоннику о человечных зверушек. Первое. Носки. Мда, классика. Второе. Рисунок с его персонажем. Третье. Чашка. Четвертое. Футболка. Пятое. Наклейки. Шестое. Открытка. Седьмое. Билет на фури и не только фури-конвенцию. Восьмое. Предмет, соответствующий виду фурсоны. Девятое. Подарите себя и свое внимание. Десятое. Фурсиут, Или, например, одиннадцатая. Игрушка. Двенадцатое. Аксессуары. Ошейники, банданы, косточки и прочее. Тринадцатое. Кигуруми. 14. Путешествие. 15. Бейджик. 16. Фигурка персонажа. 17. Маска животного. 18. Мыло в виде лапок. 19. Вкусняшки. 20. Творческие штуки. Скинчбуки, фломастеры, что угодно. 21. Домашние животные. Только <связывая> предупредите человека заранее. 22. Мерч. 23. Рыкзак. Я рюкзак, я, я рюкзак. рюкзак. 24. Хвост Аниматроник 25. Деньги Самый лучший вариант, это прямо спросить, что бы хотел получить подарок ваш пушистый или не только пушистый друг. Помните, что самая важная составляющая подарка, это позитивные эмоции, которые он дарит. Подарите лайк этому видео и отправьте его своим друзьям. Оставайтесь пушистыми!